Он вот это приветствие записывает, без меня он меня стесняется, мы с ним нахуй 6 лет вместе дружим, этот долбоеб стесняется вот это сказать привет сегодня в видео, без, он мутится в дискорде, тратит полчаса, чтобы вот эту хуйню пиздануть, до того, как я где мои часы? Быстренько. Мы можем закупаться, но отдавать дропу только тиммейт. то есть играть со своим оружием мы не можем. Даже с пистолетами. То есть, играть раунд мы начинаем с ножом и подбираем дроп только с мертвых тиммейтов, либо же с мертвых врагов. Все, с другим дропом играть нельзя. И дропать нам тоже не могут. Ну естественно, выполнять этот роббунтый челлендж я буду не один. Да, как же... Ага, это я! Сегодня мне в этом помогать будет мой лучший друг Дэнджер Лёха. Ну или же более известный как Шарф. Как мне сказать, как мне сказать? Привет. Хорошо, я скажу привет. Как нахуй, только и говорят привет. Ты либо говоришь как real man, либо идешь на. Ну как поздороваться по-пацански, нормально, мне... Часов нет. Свейки. Мои прибыли. А? Свейки. Бусер съебался отсюда. Всем привет, дорогие друзья! Каври 3.5 это, это сейчас 5, хайп, 5, парни. Ладно, чип, Лайк на пить, видео. <смех> Хорошо, давай, давай, давай. Я тебя жду, давай, я тебя ждет. Или вот эта вечеринка? Какая вас больше привлекает, нахуй? <смех> <смех> Ой, смешно. Пойдем <смех> играть. Блять! Блять! Ебать, сука! Блять, на что нам? Блять! Ебаный врод! Блять! Ебать, я какой лев здесь. Антверп, 2022. Это Пежо! Пежо! Ну ладно, давай просто ты поздороваешься. По Монталиву! Леба, гей! Здравствуйте, дорогие друзья! Это я! Давай, я говорю, и со мной сегодня мой друг Леха, и ты такой летаешь, типа, всем привет! Ну ты понял. И со мной сегодня мой друг Денджер Леха. Всем привет! Шо, ты правила помнишь? Я здороваюсь по-разному, понял? И он там уже сам берет на монтаже, и так нарежет быстро, я много раз поздоровался. Все. Иди сюда вами! А помню, озвучивай так. Ладно, я озвучу сам. В общем, мы играем только с подобным. Нам не могут дропать. Мы не можем Вот. И подбираем... Ах! Ах! А! я и прослужил. Пошел нахуй. Короче, не закупаемся, дроп нам давать не могут. Подбираем оружие только с трупов. А, то вообще всегда? Вообще всегда, да. Каждый раунд. Даже пистолет. Давай. Вообще ничего. Только. Пошел ты нахуй! Ладно, Да, ладно, все, поехали. Давай, я ставлю не рейтинговые игры, потому что на рейтинге нас сворот выиграл. Сегодня. Вот настроение у тебя какое. чисто бля, бля, вот на да инферно, мне кажется, вообще. Флаг, ну, знай, мясо, а можно блядь, на ножах хуярить жестко. Асес, можно покупать? Нет. Yeah. Да иди ты нахуй Я вот 4 раза уже поставил. Что у тебя со званием, лол, ты лейм. Фу. Фу, лох. Лошара, биг стар, лох. У нас опять не запустится, потому что ты не затестил, да, соло? А ты тестил? Блядь, какая ты мразь, нахуй, без рука. Это просто пи***. Не <связать> хочешь выпустить ролик? Сидим в меню 24 часа, черт <связать> А мы час сидели на самом деле. Там да, можно было отдельный на ролик на делать, день. как мы сидим в меню, ебан. Типа. В смысле, похуй. Нет, все да нормально, мы все правильно запустили. Да, похуй, даже если неправильно, похуй, то я видео, ебан, можно было бы вообще не записывать. Готов? Кулачок, готов. Давай. Дуля. Привет, уроды. Привет! Ааа! Женщина, блядь! Понял, блядь! Это походу не женщина, это походу маленький мальчик. Слышишь, иди сюда, иди сюда, Фелец! Еп твою мать, они нам весь челлендж заруидят, брата, они поймут, что мы делаем, нахуй! Это самая СТГ, да, они весь сейчас у меня в ТГ сидят, блядь! Блять! я могу с Да, да, да, конечно. С любого вообще. Все, и пошел в клатч. Там Бля, я предлагаю сразу кофе зайти. Смотри, вот идем. Да ты летишь, блядь! Стой, долбоб! Тебе! Блять, он, блядь! Ах, да, это да, охуенный мус с башкой очень крутой Невозможно бы, блядь, даже матраки где-то не сделали. Да, Ладно, я себе жертву нашел, хотя бы на Жеку, сейчас он сдохнет Давай, сражайся, блядь, пошёл зам... Ты что, встал-то тут, блядь? Блядь! Это пиздец, мужик, блядь! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Чувак, я сворачивался, отправался закрыть! Я разворачиваюсь! У меня тело! Точно Точно, точно, все в порядке. Просто что вы сидите. Держи, держи. Дроп раздаем. Благотворительность. Че, дроп надо? Че с хуйнью играешь, на? Учись, блядь. Я пойду, я захуй, я Давай, давай, давай, вперед, вперед. Найс, блядь, ой, хорошо! Она а мне калаш выдала. А можешь еще кого-то ёбнуть там? Желательно вот этого оранжевого. Спасибо, брат. Чувак, они подыгрывают нам! Они, блядь, будто поняли уже все, что мы делаем нам. Флэшку дай. Не, мне не жжёт голос из Я такой долбоёб. Так, чуть-чуть. Блядь, я охуенный и просто за хуевой своей же флешки проебал его. Блядь, так нам ебать повезло, что нас не хуесосит. Да, кстати. Хуяри, хуяри, да, блядь, я на ум ебашит жестко. Прикрывай! Прикрывай, блядь! Блять, прикройте, сука! По голове, блядь! Никогда не что У меня М-ка поехали! Все, нормально, Да, Степа, пизда, в Сколько еще надо? Нет, еще две минуты, просто я переживаю немножко. Да все нормально, ну, давай я посмотрю. Цвет берется симпатичный. Ну да, ты стала немножко потемнее, но ты немножко розовенький такой. Немножко. Типа, ну есть такое. Ну я буду буянить. Не надо. Ладно, я пойду, короче. Я билеты уже Куда? Да все норм будет. посмотрим. Если хуя. То что? У меня на 8.30 на утро билеты во львов. Что мы будем делать? Я что-то придумаю. Все? Чай полчаса, пока его открыто. Я добегу. На тележке доеду. Бля, ролик охуенно, у меня ноль килов, блядь. Я нихуя не делаю, я просто бегаю. Я тоже. Но девка скачет, блядь. Не, все, у меня вообще все отлично. У меня, блядь, коллаж, молик, флешка, армор. Бля, вообще самое главное, просто не изголкна. Близко, близко, близко, Лев. Еще. охуенный. Тебе свое возьми. Тебе свое возьми. О, дай попробуем. я сам что тебе предлагал. Да нет, я думал, ты мне отдаешь. Да кислые что у нас здесь чудовище. А ну? Охуенно, просто. Я на ой Ой, идет еще Явик, блядь, ништяк. Где Явик? Где Явик? Я в Киеве, я в Киеве. Да, <laughs> блядь, пойдем. такое стрим хуйня полная. Где же? Я вообще нихуя не делаю, я просто сижу, смотрю видео и пинду. Спинду, блядь. Это я сильно хуяри сейчас. Блядь, стои, блядь, мы сыты, напийный, блядь. Че по голове прилетело, пиздец. Это будет, ну не помню. Я просто, езди, смотри. Мне больше понравилось, что за собой. Хочешь попробовать пизд? Дай мне играть! <связать> Ты тоже же... Время. Ну, можно еще чуть-чуть. Ну, да, видишь, я что тоже добираться? думаю, чуть-чуть можно. Но она красивая да, вот да, за один. Мне нравится. Сколько еще? Ну, я хочу челочку твою увидеть. Тогда. Давай минут 8. Но челочка еще не взяла сильно. Но ну, сколько надо, 10? Ждать? Да ну нет, 10. 6. Вот. Сколько до конца видос? 8. 9-10. 10, ну, почти. давай. Сколько? Восемь. Семь. Хорошо. Всех. Добавляй 6. Ты желаешь моей смерти? Да. Да, это очень красивый момент, был. Забирай, забирай, что-нибудь. Ой, хорошо, блядь. На двоих. <смех> все, Вс, Сави, Сави, в пизду. И я. <смех> а, да, видишь, как он не умер? Расскажи мне, блядь! Блять, мы опять все въебали, чувак. У нас был. У нас все и м -ка, и Калашик, блядь. Ну вот все пока <смех> за тем, блядь. Ты смотри, ты самирай ты берешь на бан, верно? Да. Настроешься. А ты шумирать собирал? Ты <смех> шок <смех> Ебаные хрипы. <смех> Первого раза записали, мы просто пошли по у меня денька. лагало, все нахуй, я ныл, сидел. Я не понимаю, что делал чел. Чел стоит стреляет в дверь просто с дробовика. По ебаны нахуй. РЦР, стрел, подлюка. Это помню, да? <смех> Пиздец. Ну, ладно, 6-9 делаем, потом пистолет... Бля, пистолет мы не выберем вообще ни не выберем Давай рамбуст, давай рамбуст. Прыгайся, Я сейчас Моник разъебу по, <смех> по инерции. <смех> не надо. Да это вообще хай будет. Бля, давай разъебашим два монитора. Можно эту, блядь, гелю нахуй, чисто прибрать в углу, блядь. Глока отжать нахуй. Случал. Ебашу, ебашу, Сюда нахуй. Тело даже не попало. Ебать, дигл! А нахуй он не нужен. Убей своего, забери глоку! Давай, давай, давай. Сюда, блядь. Вот сюда. И все, да, в кармане. Блядь, я думал, пистолет вообще будет, но сейчас совсем. Да, братан, ебать не пистолет, вот ебали так. -то. Блядь, я сейчас еще на первое место вытащу, чувачок. Девять, девять, 9. 9, 9, 9. Я... А, нет, стой, стой. Держи. И полетели, ты посмотри, блядь. Полетели, блядь. Да, хуй. По окнам, блядь, хуярит вандалка. О, тут по двоим, братуха, забирать меня чё у нас там. Ой! Бля, ты где друг нахуй? <сминец> Нахуя, блядь! Чтоб не выёбывался, блядь. <сминец> Зачем за ты мне стрелял? <сминец> <сминец> ты понимаешь, уже вот, наут пятый, блядь, где вот у нас все заебись, блядь. И вот мы сами себе просто <сминец> роем <сминец> яму, блядь. Можно я тебя захуяли? Еплый! Болхаг. Этого я беру на себя, братан. Ему пизда, нахуй! То есть за нас. Девочки не умеют нажимать ЛКЛ. Против нас сидит гвардиан. Пики нахуй! Просто пликает самика нахуй, ну в скопу мне в ебало. <свот> а, ты где? Это забей, это уже, блядь, <свот> Можешь е там гроб нахуй заказать. <свот> <свот> бля, ну так и.. <свот> Ай, сука, так и знал, блядь. Открывай него объективно, прости, пожалуйста. Говорят, у нас детская аудитория. Вот женщины, судя по голосу, у них и дети есть, у кого, У кого в чате есть ребенок сейчас? Или муж? А тебя хуй. А то уже с кого пушку спиздил, блядь. У у нас в меду чел Ну, блядь. Почему сразу прицел? Может, они счастливы в своей семейной жизни. Ну, Всё, кому да. 24 плюс? Пачку, 24 плюс. Там кто-то пишет плюс. Ну, типа, 26 больше. Это... Да, Ладно, убил. Еще есть. Мне 47. Пошли Б, пошли Б! Ой. Как-то умерла у У меня, у меня! На, нахуй. Бля, так-то мы закомбачить еще можем. 13-9 счет. У меня пистолет, и у меня, по-моему, перестало лагать, если я не ошибаюсь. Ну все, комбайн. Минута 40 по-моему. Я фьорстан. Давай все Давай? Я люблю, я таким, наверное, на. По-моему, да. Бля, бля, бля, вот тут бойлер, бойлер. Отлично, бойлер еще. Не, карантин. А он не пишет? Да нет. Да там можно еще держать. Нельзя. Сибался нахуй, я расстреляю тебя в раз. Нет, нет, нет, нет, нет! Давай поиграть. Ладно, я не дам тебе умереть, если кто-то вдруг на тебя отцелится, я тебе тебя сам. Библиотека? Библиотека. Ой, хорошо, блядь, всё, забираем эту хуйню ебаную. А, ну, Я оформляю, выходит, садись. мы будем? На, блядь. Хуй-юй, хорош. Я лучше не пикаю. Ха-ха! блин! А -ха! нахуй нам два века? А нахуй нам два века? А у тебя 26 килов гнида, нахуй! Я, блядь пока перезаходил ну сервер ебал! Да! Я там почти всех сделал, чувак. Блядь, закончился, сука. Фу, блядь, скис, нахуй! Фу, блядь. Блядь, блядь если выпить просрочного класса, что-то... Дай мне ещё Это просто уже пиво. Ооо, нормально. Пиздак на меду палку. У меня такое? Ты чё, Блять, это что?! У тебя кто там гавкал? У тебя парень есть? Да. Похуй. Правильно. Найс, найс, найс, найс, блядь! Уёло то, что я по-прежнему без дропа все, досматриваем. Мы идем смывать. Всё. Хорошо. Досматриваем. Да, досматриваем. Все хуинчик. Взялось? Да. да. Ну, ну, ладно, я... Может граната под себя сразу? Повину кинч... да. Может по сейчас так досмотр? Честно, я на это и рассчитывал, когда. Не выпадут, хуже не будет. Точно не выпадут. Хорошо. Они сказали, что не выпадут. Больно, больно, больно, убей. Нас потом все захуй хуесосят. Не, Вась, вы че, приколисты нахуй. Ох, ребят, ох, ребят. Что это? Твоё, твоё, твоё. Он как-то приколист. Он один, он один, Лёх. А, блядь. Сейчас мидл. Сейчас справа от меня будет. А он реально справа. Давай, совпадает. Можешь чекать? Ебать, пришел, блин. Ха-ха-ха! Сука! Но, ну вообще окей, хотелось окей. бы красивый калаш. Красивого нет, есть такой. Спасибо. Ладно, немножко перемотаем, тут неинтересно. Туда даже не заходи. Это хуйня серьезная, я в этом шар. О. О, что надо, блядь! Выходи, выходи, я меня. Ты не меняешь. Это не. у я говорил, ты тебе, блядь! Блять, ещ сайт. Как обычно нахуй, нахуй, Аркадий с XM иди, это иди, пиздец. Нет, блять, у нас вс идеально было! Ну давайте, работайте, делайте. <связь> вот, вот, заебись. <связь> <связь> Пошли под болезнью. Я просто сяду на балконе. Я сяду на балконе. С соседями. Пит тысяч, спинки. <связь> Бил? Никит в спине, бить в спине. малик, походу. <связь> еще банан, еще! Ой, КТ! Как нахуй! Суда Я Суда нахуй! Суда нахуй! Суда нахуй! Суда нахуй! Суда Суда нахуй! Суда нахуй!